Шестая часть решения задачи D12. Итак, мы разобрались, что вот когда сила P находится вот в этом диапазоне от минимального до максимального значения, сила сцепления меньше по модулю, чем сила трения, меньше или равна. В граничных точках она равна. И, соответственно, на этом интервале находится значение P со звездой, когда сила сцепления носит граничный характер. То есть она превращается, обращается в ноль. Что происходит дальше? И вот здесь я говорю, давайте вернемся даже не к задаче, а к условию. Что бы происходило дальше? Как бы я решал и как я хочу закончить? Определить значение постоянной силы P, под действием которой... Качение без скольжения заданное как русло. Носит граничный, под действием которой движение носит граничный характер. То есть, сцепление колеса с основанием находится на грани срыва. Найти для этого случая уравнения движения. Определить значение постоянной силы P. То есть, нам не надо было этот интервал уточнять, то, как, где происходит качение без скольжения. Но в, на этом интервале только в одной точке. Вот в этой... Сила сцепления носит граничный характер. То есть, она обращается в ноль. Соответственно, вот зачем у нас дальше авторы решают вот такие уравнения. Здесь вы когда прочтете, вы увидите. Или с учетом исходных данных облазначений. Вот определили P минимальное и P максимальное. Получили их значение. Дифференциальное уравнение движения после исключения x это имеет такой вид, допустим, хорошо, это имеет такой вид. Вот мы решили, или с учетом исходных данных, вот зависимость x от p получили. При p равном минус. при p равном p1, при p равном p2 зачем они ищут вот эти два уравнения, я не понимаю. То есть, вот, то есть они ищут, ну, что делают, во-первых, вот мы определили, зависимости вся зависимость F сцепления от P мы определили вот в этой формуле. Где она у нас? Вот, вот в этой формуле мы определили вот эту линейную зависимость и подставляем сюда. И нас подставляем сюда и получается зависимость x от P. То есть если мы подставим вот эту зависимость сюда, мы получим уравнение, какое mx2- равняется. Почему оно у нас там равнялось? П косинус бета минус МЖ синус альфа. П косинус бета минус МЖ синус альфа плюс... А сила сцепления, я говорил, это у нас С1П плюс С2. Или, поскольку это можно сгруппировать, это постоянно. то есть это какая-то будет С3, там С4 мы употребляем. Но, допустим, какое то С5 умножить на P плюс... Это постоянное, это постоянное. Плюс какое-то С6. То есть опять линейную зависимость от p имеет. И вот здесь, повторюсь, в задаче в условии сказанного определить вот это уравнение движения. вот Найти для этого случая, то есть для вот этого случая, уравнение движения центра масс колеса. Из, вот, при этих начальных условиях. Почему здесь ищется вот эти два случая граничных, то есть здесь и здесь, уравнение движения, я не понимаю. Нам надо найти только для вот этого граничного случая. То есть, вот, честно, не знаю, почему здесь решают вот эти два уравнения авторы. Не знаю, но вы посмотрите, если что, найдете. Вот в этом тут еще какое-то примечание. Это, это, это относительно это, да, про, проверочное уравнение. Можно использовать, но то есть, если по-другому выбрать полюс движения. Но здесь я говорю, вот, почему они ищут вот эти два при P1 и P2. Я не знаю. Я дорешаю. Давайте тогда я дорешаю это уравнение. Ну, в принципе, там уже ничего особенного -то не осталось. То есть нам надо просто решить вот эти уравнения и проинтегрировать два раза. Ну давайте уже доведем до численного решения, чтобы посмотреть, сколько это будет в трудах, что называется стоить. То есть вот это наша формула для силы сцепления. Давайте ее отдельно вычислим сейчас. Ну, C1 и C2 в данном конкретном случае. Или сразу уже для C5 определять. Ну давайте сразу для C5. Итак, C5 у нас равняется чему? Это косинус бета плюс c1 а c1 у нас равняется вот всей этой красоте давайте мы ее выпишем отдельно скопируем то есть, вот эта красота у нас идет сейчас вся сюда так это у нас коэффициент перед п, то есть это что у нас было то есть косинус извиняюсь кисть вернем на экран Косинус бета. Плюс. Так. Вот этот дробь единицы на и квадрат на r плюс r оставим. Здесь у нас остается что r. А здесь у нас минус и квадрат на r умножить на косинус бета. Так. Это у нас c 5 А c 6 у нас соответственно будет Чему равняться? Вот, минус mg синус альфа плюс c2. Минус mg синус альфа. Минус mg синус альфа плюс c2. То есть, минус mg синус альфа плюс... Вот этот у нас слагаемый. То есть, единица на и квадрат на r плюс r... И здесь остается, что минус, минус дает плюс. То есть, остается i квадрат на r, mg, синус, альфа. Ну, вот здесь я... Можно, конечно, это все посокращать, я смотрю. Для вычислений, то есть, давайте мы приведем к удобному виду. Теперь итак, С 5 у нас будет. С пять у нас будет, чтобы не вычислять, это, если я помножу, то есть, что это будет? и квадрат на r, и минус и квадрат на r, косинус бета, они сократятся. Останется, что r косинус бета, r косинус бета, плюс, здесь у нас что будет? Плюс r. А здесь у нас, соответственно, будет и квадрат на r, плюс r большое. И, соответственно, c 6 то же самое я вот вижу. M минус mg синус альфа и плюс мж синус альфа они сократятся, останется значит, что минус mg синус альфа r делить на что? И квадрат на r плюс r. Вот в таком виде будет вычислять гораздо проще. Соответственно, C5 у нас будет равняться... C5 будет равняться... R у нас равняется... Сколько было? 0,6, по-моему, да? Значение... до да, 0,6. 0,6 умножить на косимус... Это косинус 30. Плюс R маленькая. Это у нас 0,1. Делить на 0,25. Делить на 0,6. Плюс 0,6. Это равняется... Давайте здесь запишем. Косинус 30 это у нас было не то. Косинус 30 это 0,866 умножить на 0,6. Тут равняется 0,519, 0,520, 0,520 плюс 0,1. Делить на 0,25, на 0,6. Мы где-то эту операцию делали. Где она в вычислениях? Теряли? 0,25 на 0,6. Вот она. 0,417. 0,417 плюс 0,6. Это, это мы все приближенно делали. Здесь получается 0,62 делить на 1,017. И это приближенно и опять не ту открываем. Где калькулятор? 0,62 делить на 1 это 0,17 равняется 6964. Это приближенно 6964. Это мы вычислили C5, а C6 у нас соответственно будет равняться. Минус 200 умножить на 10 умножить на синус 15 умножить на 06 делить на 0,25 на 0,6 и так далее, 0,6. Мы это значение вычисляли уже 1,017, 1 017. Это приближенно. Синус 15 мы тоже там где-то уже вычисляли, где он у нас? был синус 15 0,431 то есть 0,431 то есть минус 2 умножить на 431 умножить на 0,6 делить на 1,017 это равняется минус 862 на 0,6 на 1,017 ну и давайте это вычислять где у нас калькулятор вот он 862 умножить на 0,6 и делить на 1,017 508 555 это приблизительно минус 508 555 таким образом наше уравнение имеет вот это уравнение c5 mx2 М x 2 штриха равняется 60 964, умножить на p минус 508 555 вот такой вид и в принципе мы его должны интегрировать давайте это уже закончим в следующей части чтобы не увеличивать время этой. доведем до численных значений